Всем привет! С вами Светлана и сегодня предлагаю вместе полистать 17-й каталог Иван, посмотреть его лучшие предложения, брошюрки полистать, поделиться отзывами. Ну а я в свою очередь постараюсь быть для вас максимально полезной. Итак, давайте начнем. Аутлет меня лично не заинтересовал вообще никак, ни с какой стороны, ни с какого бока. Ну, ничего мне здесь как бы не нравится, ничего заказать не хочу, и скидок сильных не вижу тоже. Брала вот эту маску для лица, для чувствительной кожи, да, и что могу сказать про нее, она за 60 рублей очень крайне удачная цена для этой маски, потому что мне понравилась действительно, несмотря на ее запах, вы знаете, такой тройного одеколона мне вот напоминает именно его она хорошо выравнивает тон, слегка может быть даже выбеливает кожу, слегка увлажняет. Неплохая маска. Не знаю, как она, конечно, для чувствительной кожи себя поведет. Но вот, мне понравилось, я ее добиваю, пользуюсь, в принципе, с удовольствием. Больше в Аутлэйте нет ничего интересного. Фокус. Ну, тут, как бы тоже, знаете, вот эта эссенция заявила, как себя, как нестойкий совершенно продукт. Я пробовала, тестировала ее в пробниках. А, аромат мне понравился ТТА Тумору, не очень не люблю такие ароматы но действительно не стойкий, вы знаете 2-3 часа я уже ее не чувствую совершенно носила на запястье и как бы нет нет, нет, не стойко и за такие деньги 15 миллилитров, как бы тоже считаю, это не очень удачно и крайне невыгодно. Но всякие наборчики. Здесь, если ориентироваться на скидку, и вы как бы не для себя берете, а представитель, то, возможно, и есть какая-то выгода, если брать там 4-6 наборов. А так в каталоге, вот, допустим, антодесн с набором 700 чем-то стоит, а можно взять такой наборчик за 500 бывает иногда, поэтому, ну, не знаю, не очень дешево. Вот такие наборы нам предлагают увлажняющий крем-гель для душа, смягчающее средство для женской интимной гигиены, шампунь, шампунь-гель для душа мужской, и все бы ничего, знаете, вот может быть и мужской, вот такой вот и возьму, а женские мне не зашло средство для интимной гигиены, я правда пробовала одно, оранжевенькое, была жуткая аллергия, раздражение, Поэтому наборы брать не буду только из-за этого средства. Не знаю, дарить кому-то средство, которое тебе не подошло, тоже, считаю, не очень хорошей идеей. Вот такие наборы In я брала вот этот что могу сказать, мне как-то вот по отдельности не зашло ни то, ни другое средство. От этого не увидела эффект, но оно для возрастной кожи. Это слегка матирует как бы и все, но ну, может нужно подольше было пользоваться. А сыворотка с витамином С неплоха, если наносить каплюшечку на ночь и не каждый день, а то будет забивать поры. Я нашла для себя выход, я смешала остатки этих всех пробников и малышек в один флакон, то есть все три разных и у меня получилась такая огненная смесь скажем так и вот в таком исполнении мне очень понравилось как бы разбавился этот витамин С нет масляной пленки и я пользуюсь ей на ночь и мне очень нравится вы знаете кожа себя прекрасно чувствует и тоже довольно поэтому вот такой вам маленький лайфхак для тех кого не устраивает продукт попробуйте его смешать с другим да как бы выкидывать тоже жалко Ну и пробнички так, здесь у нас бижутерия, тоже как-то мне ничего не интересно. Малышка за 119, их можно и по скидке взять за такую цену. И новый набор с маслом авокадо. Мы можем взять, попробовать в фокусе. Ну, я не знаю. Я хочу с кокосиком, не хочу с авокадо, поэтому тоже не воспользуюсь этим предложением. Вот эта брошюра с новогодними предложениями подарками вообще меня не заинтересовала. Девчонки, все дорого. Палетка за бешеные деньги, да, 1600 как бы. Они-то предложения новогодние здесь есть, но скидки нет никакой. Матовая помада за 700, да. Вообще никаких скидок я здесь не нашла. Единственное, что можно попробовать как бы новинки, но тоже цена. Вот этот продукт, кстати, мне очень интересен. На самом деле, я подумаю, брать его или нет, потому что мерцание на глазках люблю. Ну, не знаю, вот такие вот цены, мне кажется, что это крайне невыгодно, потому что по отдельности, если берешь по акции, то выходит гораздо дешевле. Свечки, видела обзору и речки. Ириш, если смотришь, меня тебе большой привет. Она сказала, что они пахнут божественно и одна и другая. А, голубая чистотой а в розовый действительно есть роза ну в общем здорово так вот у нас набор ночная маска для лица и сыворотка уход с концентратом гиалурона девчонки мне очень интересно я сейчас плотненько подсаживаюсь на уход от иван в сторону отставляю faberlic а пользуюсь пока начала ночной маской интересно про эту сыворотку отзывы неоднозначные если пользовались пожалуйста напишите СПА линеечка, вот тоже наборчики, да, маска и крем, крем для рук, невыгодно, сейчас маски у нас в 16 каталоге по 115 рублей, и за такую цену невыгодные наборы, но вообще не вижу, девчонки, я выгоды, здесь только дороже, мне кажется, в конце вот это забешенные деньги, забешенные деньги Коллекция одежды Дисней, которая тоже не впечатляет абсолютно кофточки по три тысячи но для эйвен мне кажется это через чур давайте приступим к самому каталогу мне он показался гораздо интереснее чем все эти брошюры опять нам хотят впарить эссенцию да на развороте не будем больше на нее внимания обращать кстати можно понюхать здесь и одну и другую наборчики парфюмерные к праздничку тоже не вижу у них девчонки выгоды потому что 50 миллилитров attraction можно взять за 500 рублей плюс скидка и гель для души по распродаже за 100 с чем-то ну невыгодно а здесь у нас стартует стартует акция мы должны будем купить на 2000 рублей в каталоге 17 сказать при сюрприз за 100 рублей здесь вот девчонки слава богу нам хоть никакие страницы не прикрепляются каких нам нужно делать заказ как это было с призом сюрпризов в прошлом каталоге до да? сколько натерпелись бедные консультанты представители при покупке на три с половиной тысячи за 200 рублей такие наборы при покупке за 7000 вот такие наборы. мне кстати вообще не нравятся они в семнадцатом каталоге сразу же мы можем заказать за 100 рублей приз для нее и для него. Здесь есть коды, обратите внимание. Да? У нас есть коды, их видно. А за 200 рублей мы не можем уже заказать. Можем заказать только в первом. Коды у нас не прописаны. Многие девчонки интересуются, да, почему вот нет кодов. Спрашивают, их нет, их действительно нет. Нет кодов на подарки за 400 рублей. Да, тоже. Поэтому сразу в 17 каталоге мы можем заказать только вот эти призы за 100 рублей. Остальные только в первом. Но интересно, я вот все думала-думала. Мне и за 200 что-то как-то, знаете, не нравится. Водичку люкс бы я, конечно, взяла, но положит же наверняка вот этот вот спа-наборчик. Ну, он тоже неплохой. Не знаю, буду думать, девчонки, какой приз. Вообще даже растерялась и не Крайне знаю. удачная цена на набор люкс. Здесь у нас помада и тушь. Я слышала, многие девочки хвалят эту помаду. На зиму она довольно питательная, красивая, суперская. Вместе с тушью за 450 рублей... Соглашусь, да, это выгодно. Тушь. Люксовскую тоже хвалит. Возможно, когда-нибудь я до нее доберусь. Неплохая цена на набор карандашик и тушь супершок. Хорошая кисточка тоже. Я бы воспользовалась, если бы у меня не было таких сейчас запасов этих карандашей. Хотя очень хочется взять вот, девчонки, коричневый. Есть у меня и сливовый, и синий, зеленый, изумрудный. Но вот коричневого еще нет. Так что карандашки классные Карандашки я ивенские люблю. Они мне понравились, я оценил их качество, и покупая другие уже, но ну, совершенно не то. Инкадессенс вот набор, да, 749 рублей. Ту водичку можно взять за 500, ну, и за 100 с чем-то гель для душа. Невыгодно, только что пакет тебе дадут, наверное, да, в подарок. Да, дадут пакетик за пакетик, поэтому такая переплата. Я брала в прошлом каталоге малышки инкадесенс, они за 200 чем-то рублей обошлись со скидкой, может быть, еще возьму в запас, потому что аромат этот люблю безумно, хорошие цены, в принципе, на 30 миллилитров, чтобы взять, потестить аромат, да, чтобы он не приелся, не надоел, со скидкой за 200 чем-то рублей, М -м, здорово. Классный набор Xerias, у меня муж заценил эту туалетную водичку, и многие ее любят, и многие заказывают, я вижу в девчонках в обзорах она постоянно мелькает, и у меня просят ее заказать. И здесь за 349 рублей можно будет заказать и водичку, и шампунь, вот это выгодно, действительно хорошая цена. В прошлом каталоге я заказывала вот такой набор, люмината плюс ночная маска от INU, защита и восстановление. А люминат у меня сразу забрали, я не люблю такие ароматы, а вот маска, начала вчера девчонки тестить, и у меня такое двоякое пока впечатление, потому что она на моем лице создает липкость, которая спустя два часа даже не проходит, она ничем не мешает, в принципе, и не очень сильная, но тем не менее, липкость, и я ощущаю эту маску на лице, Поэтому я, конечно, буду тестить дальше, и потом уже свой полный отзыв вам дам, пока не знаю, что сказать. Девчонки, очень хочется по вашим советам и вообще по советам многих попробовать маску ИНЮ антиоксидантную очищающую. Рекомендуют ее для сужения пор. Но слышала про этот крем розовый, да, заряд энергии, что он забивает поры. Поэтому вот набор как-то не хочется брать из-за этого Пробовали девчонки Заряд энергии? Если напишите, пожалуйста, потому что ну, отзывы очень разные и противоречивые. Шампуни девчонки я больше не буду брать. А из этой линейки точно, возможно, попробую с каких-то других. Да, техника, они у нас, по-моему, называются правильно. Ну, почти все вызывают у меня зуд после использования. Не после первого, не после второго, но спустя несколько помолок головы, зуд кожи головы. И мне не очень нравится, как выглядят мои волосы. Поэтому как-то вот не зашли мне шампуни. Для любителей и в дуэт разделяют их. Мне очень нравился в свое время по осени вот этот голубой аромат. Я ждала просто, когда их разделят, да. Каждый у нас выйдет за 700 рублей при покупке двух, а так 759-1. Но это достойный парфюм. Кто-то был в восторге от желтой половинки, кто-то от голубой. Мне желтая не зашла, я ее на себе не чувствовала спустя час уже. А вот голубая очень. На аромат Имари смотрю, Имари Корсет, да, смотрю уже какой каталог, ощущаю его. И прям вот ну, мне хочется, серьезно. Я прям подумала, взять не взять, потому что ну цена смешная, да, 399 рублей. Я не любитель таких ароматов, честно говоря, сладких восточных, но который каталог вот муху страницу, и не хочется его взять, не знаю. А раз хочется, так долго хочется, надо Мужские брать. Ароматы из линейки Аксерес и э, э, вот этой вот линеечки, да, скажем так, будут стоить 239 рублей при покупке 3 и 279 при покупке двух. Тоже классная акция. Сиреневый вот этот, прям постоянно нам дают попробовать. Он в фаворитах, я так смотрю. Наша новиночка, да, матовая помада металлический эффект. Я не люблю такой эффект металлический на губах, но девчонки писали отзывы, что очень она комфортная и приятная на губах. Не смазывается, не трескается и довольно стойкая. Поэтому для тех, кто любит металлический эффект на губках, да, я думаю, стоит присмотреться. Ну, успела я в свое время взять новинку 5 в одном, да, за хорошую цену, за 200 с небольшим рублей. Сейчас уже на нее нет так цены, но я обязательно дождусь и возьму ее обязательно. По отзывам, просто замечательная тушь, которая хорошо удлиняет и подкручивает. Здесь у нас что интересного. По скидочке идет помада матовое превосходство. И 220 рублей это хорошая цена для нее, и оттенки представлены такие, на мой взгляд, выигрышные, не считая нижнего. Идеальный нюдовый, мне кажется, будет выбеливать практически любые кубы, А вот эти два оттенка прям очень нравятся. Матовое превосходство у нас дальше идет на каждой странице, потому что подбирают образ нам, да, карандашик определенный, пудру и цвет помады. И здесь представлены уже яркие красные оттенки. На этой странице вот такие. Так что, в принципе, можно выбрать любой, какой душе угодно. Очень интересен, девчонки, мне вот этот вот продукт, который называется у нас «Жидкие тени-хайлайтер для глаз двойное сияние». Вот тут прям очень хочется попробовать что-нибудь коричневое. Так, это у нас крем-брюле, сиреневая дымка, молочные дрожжи и металл. Здесь, смотрите, у нас практически каждый глаз, не считая сиреневого внизу, выглядит одинаково вверху, да? Практически вот одинаково, нет отличий. Внизу, понятно, подводка. Здесь у нас металл синий, крем-брюле такая вот, желтизну слегка, сиреневая-сиреневая. И молочное драже, вот мне нравится вот именно она. Неудачно нарисовали сами вот эти вот карандашки Хотя бы где какой цвет, вот, ну, непонятно. В каталоге они выглядят, говорю, вверху да, тени, которые у нас должны быть одинаково. И на каком конце, какой, как бы, тебе попадется, непонятно. Я видела где-то свочи на просторах интернета, и мне зашел именно вот этот цвет, молочное дрожже. Я хочу именно его заказать, девчонки, и попробовать. Хоть и нет у нас скидочки большой, да, 419 рублей. Ну нормально. Мне кажется, продукт должен быть достойным. Еще меня очень заинтересовала помада, лайнер для губ тату эффект. Хочется спросить, девчонки, у вас действительно ли эффект тату? Кто убрал? Расскажите, пожалуйста. Цвет вот этот вот вообще шикарный. Я бы прям взяла себе, если честно. Но ну, если действительно стойкий. По поводу маркеров для бровей. У меня в прошлом заказе был светло-коричневый light brown, да? А у меня его заказывала девочка. Я просила прислать сводч. Он рыжий, девчонки. Он рыжий, безобразно рыжий. Поэтому вот именно этот оттенок я вам не советую. Интересный набор в линейке Color Trend. Это у нас... Тональный крем получается с эффектом матирования и матирующий, маскирующий карандаш, точнее, за 250 рублей набор. Вы представляете? Я бы вот прям взяла, попробовала. Но я спрашивала как-то девчонок про этот тональный крем. Они сказали, что даже не стоит на него смотреть. Из линейки Кляр Скин хочу взять маску для лица черную для сокращения сужения пор. Девчонки, кто брал, тоже прошу у вас отзыв. Есть ли толк, работает ли она? Вот, как бы возвращаюсь о цене наборов завышенной. да Вот смотрите, здесь в каталоге у нас будет масочка, которую обязательно буду брать, анти да, антиоксидантную очищающую с глиной заряд и сияния. За 399 рублей ее можно взять в объеме 50 миллилитров А там у нас она была в объеме 10 миллилитров плюс вот этот кремчик. Да. Поэтому вот эту буду брать маску обязательно пробовать. Девчонки, кто брал маску-пленку, пеленку, сияние, вот эту, расскажите, пожалуйста, стоит ли она своих денег или лучше за эти деньги взять 4 маски спа линейка Nutre Effect, неплохие цены кстати, здесь у меня есть пенка, я от нее в восторге я в нее влюблена и прям, мне кажется, никогда не променяю, конечно, хочется тестить новинки, она действительно слегка матирует кожу, очищает ее просто идеально, остатки макияжа снимает, ну, супер и мицеллярная водичка у меня есть из этой линейки а, а, освежающий мицеллярный скраб, вот этот вот голубенький, ну, это просто находка на утреннее умывание, ежедневное я его просто обожаю, действительно освежает, пробуждает вашу кожу, подготавливает к дальнейшему ходу, ну просто супер. Здесь у нас будет новинка, мицеллярная водичка в формате 400 мл за 269 рублей. Я добиваю сейчас в маленьком формате, она неплохая. Если попадаешь в глаза, слегка пощипывает, но не сильно, как бывает от других. вод, да, Снимает все прекрасно, поэтому достойный формат, достойная цена. Но как не дойду до этих кремушков, матирующих нутроэффект. Сейчас они по 230, а была акция, были и по 200. Очень хочется тоже послушать ваши отзывы. Не хочется опять брать бесполезный продукт. Но я вообще намерена, конечно, его потестить и попробовать. Кремы для рук за 65 рублей. Это у нас Эйвен Кер. У меня из этих нет ни одного, по-моему. Но я слышала, что хвалят красный крем. У меня очень сухая кожа рук. И хочется попробовать вот именно вот этот, да? Обязательно возьму его потестировать, какие вы любите крема, девчонки, для рук, пишите. Тоже. У меня есть, кстати, вот такой вот, да, скорая помощь, тоже он будет стоить 65 рублей, неплохой, неплохой крем для рук, питает, питает, смягчает. Вообще в линейке прям я много в этом каталоге, и с огурцом даже, я как-то помню, хотела взять отдельно именно этот крем с алоэ. он кстати просил у девчонок состав алоэ там на последнем месте очень жалко девчонки тоже кто пользовался напишите пожалуйста отзыв матирует не матирует чувствуется на коже или нет потому что подобные средства мне кажется могут создавать пленку масочки у нас по 145 рублей а в наборе с какими-то другими средствами да можно взять вот так я буду брать маски по-любому, потому что они у меня сейчас быстро-быстро заканчиваются. Вот это вот заканчивается, нравится, хорошая маска, может пощипывать, увлажняет хорошо, выравнивает тон, все замечательно. Она такая на лице красная. Потом у меня есть еще превосходное очищение, тоже классное, было роскошное обновление, люблю ее очень сильно. И сейчас я пользуюсь другой маской для лица, которой здесь, по-моему, нет в каталоге, да маска для лица пленка тоже с водорослями поэтому возьму какую-нибудь другую которую еще не пробовала возможно вот коричневую да или тонизирующую мне хочется попробовать тоже очень буду брать тестировать и рассказывать вам какие нравятся больше но вообще пока из всех но использованных мне вот роскошное обновление маска пленка лучше всего прям вот лучше всего после нее кожи действительно обновленная новиночка, новиночка сиреневого инканта. Долгожданный, многие его ждали. Белая орхидея у нас и сандал. И пахнет классно, сладенько. И действительно чувствую орхидею тут. Есть некая приторность, но по-моему инканты у нас все такие. да. Сказать нравится ли больше мне голубого? Нет, мне голубой все равно нравится больше, чем сиреневый. Но можно взять, потестить, как раскрывается спрей на коже девочки просили меня взять потестить краску иванскую э -э, тут конечно цена то прям люкс я беру фаберлики всегда за 139 а здесь э -э, за 300 рублей я возьму конечно одну только краску но я все равно девчонки возьму обязательно подумаю какой оттенок правда мне взять здесь не очень богатая палитра именно пепельных оттенков как я люблю да? Но я надеюсь, что-то для себя я выберу. Обязательно возьму краску, протестирую и скажу вам свой честный отзыв. Стоит ли она своих денег и какая, конечно, из красок лучше. Фаберрик либо Avon Хорошая цена на сыворотки. Слышала, многие девчонки любят зеленую и черную. У меня пока была вот такая. И сейчас, по-моему, розовая вот эта в Они мне тоже очень нравятся. Кончики мои пересушенные выглядят шикарно после использования этих сывороток несколько капелек на руку вот прям одного нажатия хватает я на кончике наношу а на влажные волосы и потом делаю свою привычную кладку очень люблю эти масла без них прям уже никуда Любое средство для ног за 99 рублей тоже хочется воспользоваться этой акцией и попробовать подумаю какой взять Обязательно что-нибудь на пробу ваниль. Пен для ван появляется новинка. Это у нас ваниль и финик. И вы знаете, насколько я не люблю ваниль, настолько мне понравился вот этот аромат. Он крутой! Пахнет, девчонки! Каким-то люксовым парфюмом. Вот реально. Ванили там не сильно много. 280 рублей будет стоить эта пенка. Я обязательно возьму новиночку. Очень классный аромат. Бальзам-спрей для волос с малиной и гибискуса можно будет взять с 95 рублей. Мне многие девочки писали, что аромат на волосах остается очень долго. Чуть ли там не сутки-двое. И я очень хочу потестить вот эту линейку. Девчонки, кто брал спрей для волос из линейки Naturals, пожалуйста, дайте свой отзыв. Шампуни, ну не знаю, до шампуни доберусь из этой линейки или нет, потому что тоже как-то вот о них не очень отзываются. Вот такие красивые праздничные наборчики у нас будут по очень вкусным ценам. Вот это действительно выгодно, 249 рублей на любой вкус и цвет. В прошлом каталоге пахла линейка с вишенкой, и мне очень она понравилась. Я обязательно возьму какой-нибудь набор, а может быть и два на подарок, либо себе что-то оставлю. Хорошая цена за три средства и... Почему бы нет? А здесь вот 179 рублей за два средства. Ну, вообще за копейки, да, такой получить приятный презент. Гель для душа, который потрясающе пахнет. во-его почти они все потрясающе пахнут, да. И спрей для тела, лосьон-спрей. Класс, даже есть с манго, гранаты манго. Возможно, вот такой наборчик возьму вот прям для себя. Семейная идиллия, да, для малыша, для папы, для мамы за 269 и а, наборы лосьон-спрей для тела. Да, два лосьона-спрея по цене 209 рублей получается. Ну, в принципе, интересно. На последних страницах каталога прям вот есть где разгуляться, есть чем себя порадовать, порадовать окружающих, да. Мне многие наборы очень нравятся из этих. Прям буду долго сидеть, я так чувствую, выбирать. Цены очень вкусные. И ароматы тоже. Вот этот шампунь, кстати, у меня для волос максимальный объем. Пользуюсь им уже неделю. Три раза мыла голову. Тоже не впечатлил. Не нравится. Мне линейка Advanced Technique. Не нравится. Я пришла к такому выводу. Больше я шампуни из этой линейки брать не буду. Насчет спрея для объема. Ну что сказать. Не вижу я его как, как такового. В самом конце... Лимитированная коллекция праздничные пожелания. Вкусно пахнет гель для душ, на самом деле вот этот, который с яблочком и корицей получается действительно очень вкусно. Спрей вот это тоже вкусный со сливкой. Мне понравилось. А, набор за 300 рублей тушь и средство для снятия макияжа с глаз. Я не могу его рекомендовать. тушь не пробовала, а вот это средство это гадость редкостная. Это м -м, молочко. Которая ничего не снимает, эффект панды на ваших глазах, глаза щиплет. В общем, гадость редкостная. Ну, в конце у нас серия с кокосиком праздничная такая, да, и с молочными протеинами. Очень хочется крем с кокосом. Получить мыло за 109 рублей плюс гель для душа тоже нормальная, в принципе, акция. Ну, такой, девчонки, у нас обзор получился на 17-й каталог Иван. Надеюсь, он вам понравился. Если что-то не так, пишите обязательно в комментариях. Всегда с радостью их читаю. Не забывайте ставить лайк, нажимать на колокольчик, подписывайтесь на мой канал. С вами была Светлана. Прощаюсь до следующих видео. Пока-пока!